Казанский университет указом императора Александра I был образован в 1804 году и стал третьим университетом в России. Казанский университет являлся самым восточным университетом в Российской империи. В его округ входили Поволжье, Прикамье, Приуралье, Сибирь и Кавказ. Мировые знаменитости – писатель Лев Толстой, основатель советского государства Владимир Ленин, изобретатель видеомагнитофона Александр Понятов и многие другие были студентами Казанского университета. Великий математик Николай Лобачевский, а также ученый, открывший Антарктиду, Иван Симонов, были ректорами Казанского императорского университета. Указ президента Российской Федерации трансформировал Казанский государственный университет в Казанский Приволжский федеральный университет, который был создан в 2010 году. Году. В результате масштабных преобразований в состав университета вошли семь вузов республики. Общее количество студентов выросло более чем в три раза. Количество иностранных студентов, как и число стран, из которых они пребывают, ежегодно увеличивается. молодеет возрастной срез научно-преподавательского состава университета. Основываясь на стратегию научно-технологического развития Российской Федерации, запросов общества, государственных органов и бизнеса, в Казанском Федеральном Университете выбраны приоритетные направления развития. Биомедицина и фармацевтика, инфокоммуникационные и космические технологии, нефтедобыча, переработка и нефтехимия, комплексные социогуманитарные исследования, перспективные материалы. Участие в приоритетных направлениях ученых-физиков, химиков, биологов, математиков и гуманитариев сформировало тренд на устойчивый рост Казанского федерального университета в глобальных предметных рейтингах. Все приоритетные направления в эпоху цифровизации буквально пронизаны цифровыми технологиями. Три структурных подразделения математического и IT-направления сосредоточены над созданием новых роботизированных технологий, систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. В соответствии с приоритетными направлениями в Казанском федеральном университете появились совершенно новые направления научно-технического развития. Вернулось в лоно университета медицинское направление. Появился Институт фундаментальной медицины и биологии, главной целью которого стала подготовка врачей-ученых, врачей-исследователей. Здесь учат студенты не только за партой, но и в поле, вернее в симуляционном и инжиниринговом центре медицинских наук университета на тренажерах, разработанных в Казани. Подтверждением инновационности данных образовательных технологий может служить тот факт, что японские университеты закупили разработки и успешно внедряют подходы Казанского федерального университета в свои образовательные процессы. Концепция Open Science реализуется в Казанском федеральном университете с созданием Open лабов, открытых лабораторий и центров превосходства с участием ведущих мировых ученых. На данный момент функционирует медицинский кластер КФУ, в составе которого Институт фундаментальной медицины и биологии и собственная университетская клиника, которая, по сути, является площадкой трансфера научных биомедицинских исследований в прикладные технологии. Около 90 тысяч человек прикреплено для обслуживания к университетской клинике. Имеется 870 койко-мест для лечения в стационаре. В клинике внедряются новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний и других видов высокотехнологичной помощи с включением новых технологий, использующих результаты генетических исследований. Новый институт геологии и нефтегазовых технологий активно внедряется в сферу научно-прикладных задач в добыче и переработки углеводорода в мире. Здесь обучаются иностранные студенты из разных стран, проводятся исследования в области подземной переработки нефти для крупных нефтяных компаний Китая, Латинской Америки. Студенты-магистранты принимают в этих исследованиях активное участие, разработаны свои технологии и оборудование собственного производства, не имеющие аналогов в мире. Инженерное направление, так необходимое для внедрения разработок в той же медицине и не только, представил новый инженерный институт. Здесь активно развивают робототехнику и аддитивные технологии, используя 3D-печать для создания в медицине различного рода имплантов. Набережно-Челнинский институт университета является базовой образовательной площадкой для автомобилестроения Прикамского региона. А также для ведущего мирового производителя бытовой техники «Хайр». Выдающаяся химическая школа помогает продвижению проектов по медицине, биологии и нефтегазовому направлению. Открытие совместной с Университетом и Нижнекамск нефтехимом катализаторной фабрики является ярким примером участия крупного бизнеса в проектах КФУ. Ученые физики работают над квантовыми технологиями, новыми перспективными материалами и инфокоммуникационными технологиями. Изучение звездной Вселенной при помощи современной инфраструктуры с телескопами в Турции и на Северном Кавказе продвигает университет в крупных международных проектах. Казанский федеральный университет участвует в российско-германском проекте космической обсерватории «Спектр рентген-гамма», одной из задач которой является изучение всех массивных скоплений галактик. Российско-турецкий телескоп Казанского университета в Турции осуществляет наземную поддержку проекта. Научным руководителем проекта «Спектр рентген-гамма» с российской стороны является академик Российской академии наук Рашид Сюняев. Свой университетский планетарий дает возможности реализовывать уникальные образовательные программы уже в рамках социогуманитарного направления Учитель 21 века по педагогическому направлению Казанский федеральный университет является абсолютным лидером в России, входя в первую сотню в глобальных рейтингах в направлении образования. Центр цифровых образовательных технологий ЕДУТЭК КФУ является ресурсным центром формирования современных цифровых компетенций у будущих и действующих педагогов. Два лицея Казанского федерального университета определены трансферами технологий педагогического образования, где студенты имеют реальную возможность применения на практике полученных в процессе учебы знаний. Самое современное телевизионное оборудование представлено для будущих журналистов, которые практикуются на студенческом телеканале «Универ ТВ», транслирующем свои программы в эфире и кабеле не только Татарстана, но и в других регионах России. Ученые с мировыми именами, такие как Нобелевский лауреат по химии Хакира Сузуки, Нобелевские лауреаты и почетные докторы Казанского университета Рьоджи Найори и Жорес Алферов, Гуру бизнес-тренинга Ицхак Адзизас читали свои лекции в стенах старейшего учебного заведения России — Казанский федеральный университет все чаще и чаще выступает в качестве международной площадки обсуждения научных и общественно-экономических и политических мировых интеграционных тенденций. Ведущие университеты мира собрались в университете, чтобы обсудить проблемы и будущее развитие педагогического образования планеты. Конференция «Не спаси!» сеть институтов и школ государственного управления в Центральной и Восточной Европе провела совместно с российскими коллегами в Казанском федеральном университете свою 25-ю ежегодную конференцию. На базе Казанского федерального университета уже во второй раз проходил саммит британского журнала Times Higher Education, специализирующегося на вопросах высшего образования. Делегации послов стран Латинской Америки и стран Африки посетили Казанский университет по вопросам сотрудничества в области образования и науки. Президенты Финляндии и Австрии в зданиях Казанского федерального университета знакомятся с историей и современными достижениями университета. Условия проживания для студентов в предоставляемых для всех поступивших комфортны и удобны. Это студенческий кампус университета в деревне Универсиады, самодостаточный жилой комплекс со своими магазинами, спортивными площадками и другой социальной инфраструктурой. В университете все сделано для того, чтобы спортивные увлечения, творческие хобби студенты могли реализовать в свободное от учебы время. В 2019 году университет торжественно справил свое 215-летие различными мероприятиями, как научно-познавательного плана, так и культурно-спортивного массового характера. Казанский федеральный университет является одним из сильнейших университетов России. Об этом говорят и представители мирового эстаблишмента. And it's been a great honor for the United States to carry on programs with Kazan University and I want to thank my hosts today for this wonderful visit and I will forever remember the goodness of this school. казанский федеральный университет не мог остаться без внимания руководителей российской федерации а Я вот сегодня